Я продолжаю отвечать на ваши вопросы следующий наш вопрос который мне прислали я не верю что у меня получится изменить мою жизнь судьбу карму и так далее спасибо вам большое за вопрос и я наверное быстро отвечу на этот вопрос вам нужно разобраться почему вы не верите себе если вы себе не верите то ну как бы и наверное и не разберетесь и не сможете у, улучшить свою жизнь изменить свою судьбу и с кармой поработать не сможете потому что почему то вы почему то вы себе не доверяете если вы себе не доверяете наверное и мир вам не доверяет как можно доверять человеку который сам себе не доверяет да? вот фильмы смотрите там это очень показано актеры играют подходит человек уверенный в себе, даже если у него не получается, он все равно двигается дальше, у него получится. И приходит человек неуверенный в себе, который там что-то ну, непонятно, там мямлит или как-то ведет себя непонятно. Ну ты сидишь, смотришь на него, на него и ты ему уже не доверяешь. Правильно? Вера в себе это очень мощный инструмент, это ресурс для того, чтобы достигать результатов. И если вы себе не верите, как можно достичь результата? Поэтому, что я могу сказать по поводу тех, кто себе не верит, не доверяет, у кого нет вот этой вот глубинной веры в себя. Я, я скажу, почему я могу сказать. Потому что у меня такое же было. Я был очень неуверенный в себе молодой человек. Был, ну знаете, такой крайне нерешительный, крайне не... Ну, короче, тюхте и мямля. Такой короче очень мягкие как неприятные какие-то вещи и мне пришлось много поработать я на самом деле пошел к специалисту я пошел на, на ораторское мастерство потом из этого я пошел на нлп потом из этого я ходил на курсы где конкретно нарабатывали ресурсы я сейчас сам этим занимаюсь преподаю людям ресурсные состояния как их наработать и стал вот таким человеком как я сейчас то есть я могу сейчас с людьми общаться мне это помогло, я работал менеджером по продажам и стал лучшим специалистом по продажам в, в отрасли и был номер один в отрасли. У меня есть даже, как ты это называло, не помню, ну, короче, сертификат, где написано, что я занял первое место и если что, ко мне обращайтесь. Тем делом, которым я раньше занимался. Сейчас я, например, могу общаться с десятками, не знаю, с тысячами ни разу не общался, я имею в виду на сцене, в зале, вживую, но с сотнями людей я общался, работал и нормально себя чувствую, то есть у меня нет никакого неверия или каких-то там переживаний, волнений, и страданий из-за этого. И я вам говорю открыто, честно, откровенно, я этого не умел и научился, и все если вы хотите этому научиться вы ищете, где научиться и учитесь вы находитесь специалиста который вам вы видите что он вам может помочь или вы знаете по отзывам по опыту что он вам может помочь идете к нему и обучаетесь и он из вас делает человека у которого ресурсные состояния становятся более стойкими то есть вы становитесь смелее вы становитесь более себя цените верите в себя ну и так и так далее то есть вы начинаете спокойнее становитесь а реакция у вас совсем другая на какие-то вещи вот я у меня был тренинг если я правильно помню в братске я там работал с нефтяниками у меня была группа около 100 человек или больше ста человек мужчин с, у которого по несколько образований высших с несколькими высшими образованиями которым нужно было выступать на презентации и нужно было победить, эта группа людей никогда не, не, не получали они призовые места, никогда не побеждали. И вот я с ними занимался, и они заняли несколько призовых мест после этого на конкурсе. ну То есть они презентовали какие-то там разработки, и они победили. То есть этому можно научиться, причем это недолго и не особо, не особо тяжело. Делать там каких-то тяжелых физических вещей не надо тут вопрос самый главный как я всегда об этом говорю вам это надо или не надо может быть вы вам нравится что у вас ничего не получится это значит что вам не надо ничего делать Ой, вы знаете я вот скорее всего у меня ничего не получится это значит вам нравится жить так как вы жили и все и теперь нужно решить а как вы хотите дальше ответила я вам на вопрос Присылайте новые вопросы, буду рад на них ответить. e-mail на экране всем пока.